на Тане тель и так далее, она зеленым цветом. На самом деле, там, ну, грубо говоря, на один балл э, Рихтера меньше э, э, сейсмическая активность, а может даже не, не на один балл, э, надо более подробно посмотреть масштаб. Ну, короче говоря, э, быть сейсмически готовым надо и в той области, которая является